Привет, ребята, сегодня записываем для вас марафон подходов. А, собственно, правила простые, если у девочки все хорошо с парнем или у нее есть муж, мы ее отпускаем. Если девочка спешит, я беру у нее номер. Если же она, соответственно, у нее есть немного времени, я ее утаскиваю в кафе сразу на быстрое свидание, пить чай. А, все будет записано одним дублем. А, собственно, начинаем. А полная версия будет без, без промоток, ускорений, полная версия будет на втором канале, ссылочка в описании. Стой, не пугайся, поднимался по эскалатору и вижу мимо меня прошла миленькая девочка, mm -hmm. ты мне понравилась и я решил тебя догнать. Mm -hmm. Сергей. Лиза, очень приятно. Ты здесь э, по магазинам гуляешь? Нет, я здесь пришла на работу А, у тебя сейчас будет собеседование, ты такая да. вся немножко нервничаешь? Да. Я не нервничаю, просто у меня переводят другой магазин, я уже работаю. Mm. Ты здесь. работаешь в Томми том да. Хилфинге? Да. Видишь, как это... Никто не догадался бы, кроме меня. А, и ты уже сходила, поговорила я с управляющим. Тебя как повышают, ты, наверное, будешь да. старшим, старшим, старшим да, кассиром. Я не знаю, меня повышают просто. Непонятно, да, пока? Да. А, слушай, у меня самого сейчас буквально 10 минут. Я не могу с тобой общаться, извини, у меня парень есть. А у тебя есть парень? Да. А, скажи мне... Это... Да, я как это на собеседование уже. Но... Посмотри, это та самая большая любовь, просто на мое желание с тобой пообщаться, это не влияет. Что Вы, ты от меня хочешь <связать> Я собирался <связать> попить кофе и предлагаю тебе присоединиться. Нет, я против. Ты против да, пить кофе? Да. да. Или там все-таки… Живете вместе? Нет. Не живете? Нет. А, да, и встречаетесь типа три месяца? Да. Ну, так, да. Это вообще несерьезно, ты <с понимаешь, <с что это так ну, да, конфетно-букетный ну, период. Так, да, Тогда мы можем с тобой обменяться номерами, я тебе через три месяца напишу в WhatsApp Хорошо. и да. уже посмотрим, как у тебя там. Лиза, и так надо подробный все, так через три месяца. <свят> так. А с парнем ты познакомилась в интернете со своим? Нет, я познакомилась с ним на работе, именно поэтому я сюда переводят. А, да, любовные романы да. я не одобряю на работе. <свят> Звонит? Смотри, я тебе звоню, чтобы у тебя остался мой номер. Мало ли кто через три месяца за... <свят> да, все. А, Сергей, было приятно познакомиться. Пока, беги. А, стой, не пугайся. А вот там вот я поворачивал и вижу, у меня прошла миленькая девочка. Ты мне понравился, и я решил тебя догнать. Очень вел, но у меня есть много человек. Сергей. Оля. Оля, а, живете с ним? Встречаетесь год Слушайте Не, ну просто пытаюсь понять Это, ну, та самая большая любовь Или это так, знаешь, как Ну, мне очень приятно, что вы пришли, конечно Но ты Как его зовут? Неважно. Ладно, удачно тогда, Здравствуйте Да, собственно, встанем пока, чтобы не кружить, а то у людей голова закружится. Я пока поищу что-нибудь здесь. Стой, не пугайся. Шел, в принципе, в ту сторону, увидел, меня прошла миленькая девочка. Ты мне понравился, я решил тебя догнать. А ты такая в магазин. Сергей. Ты что-то конкретное здесь уже отложила? Пришла специально погулять по магазинам в воскресенье за тарется теплыми вещами. Что-то тепленькое. Да, я почувствовал на улице совершенно такое уже. Морозная погода. Правильно, то есть такая как бы скромная, не, не любишь стеснять других людей, да? Нет, сразу там все А, ты здесь работаешь? Нет, я очень вот здесь. клиент. клиент. Частый, постоянный клиент, ты в закупах. У тебя есть какая-нибудь вип-карта и тебя все по имени знают? Нет, вип-карты здесь нет. Вот какие, гады, вип-карты у них нет. А, слушай, у меня само буквально 10 минут. Я собирался попить кофе. Ты можешь присоединиться? Я бы попил... Здесь есть кофе получше. Наверху. Ты пробовал когда-нибудь вьетнамский кофе? Нет. Пойдем. Турецкий? Вьетнамский. Но... Магазин, мне кажется, не убежит. Все, все же. Все же. Я могу кофе, кофе? А, но ты замужем за двумя мужьями. Нет. Нет. Ну, все. В чем вопрос? Вот. У тебя такая это бодрая походка мне кажется ты прям нацеленно шла в этот магазин да. и другие ты не любишь здесь магазин да. так есть 30 а тебе я думаю 23 нет 18 -то есть мы же Мало ли, может быть, у тебя, у тебя тяжелая ситуация в семье, тебе приходится кормить много маленьких братьев и сестер? То есть ты такая работаешь, работаешь, ни с кем не гуляешь, не тусуешься? А клубы, бары? То есть такая хорошая девочка? Бары, есть, но это по настроению, по желанию, это можно заранее договариваться, Нет. Хороший вопрос, мне нравится, что ты прям в цель бьешь. А он сидел дома да. и играл в компьютерные игры. Я Давай, тогда не буду тебя сильно задерживать, и мы с тобой пообщаемся, когда у нас будет больше времени. А где ты живешь? Пиши тогда. Алтуфева. нажимать Я сейчас напишу. Как тебя записать? А, нет, я тебя запишу. А, Прораб-строитель. Ты мне Тип... позвонишь? А, погоди. Я тебе позвоню. Да. Твой номер? Ребят, записали для вас небольшой такой марафончик с подходами. То есть один номер у девочки, которая недавно встречается с парнем, и я легко утилизировал эти возражения. Ну и вторая девочка, не сказать, чтобы она меня сильно зацепила, я просто решил вам показать, что можно провести быстрое свидание в фудкорте, можно и переместить в другое кафе. Блин, в воскресенье кафе оказались забиты, и я решил встретиться с ней в следующий раз. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В описании, как обычно, будет ссылочка на наш очередной мастер-класс по знакомствам и свиданиям. До новых встреч!